Сегодня я хочу пересаживать питоню. Вот так она у меня выглядит. Посмотрите, вроде бы все хорошо. Я посадила ее 5 февраля, но схожесть с семян меня не порадовала. Хотя вот это изи Wave. Вот зашли. У меня здесь два написано. Да, два они взошли. Так, 3-2 это у меня идет капри-бургундия. Одна взошла. Изи Вэйв пинг белая изи это вообще не взошли они. Так что схожесть не очень хорошая. Изи желтая у меня тоже не взошла. И Бэби Джаконда белая, вот все три штучки у меня взошли. У меня три штучки посажены, прям по штучке посажены было. Розовая Бэби Jaconda 2, Изи Wave красная, вот у меня красная тоже. Она вот взошла 2 из трех. Ой, ну конечно схожесть не радует, не радует. Джаконда красная вообще не взошла, вот нету. Три лоджи вот хорошо взошла вся. Сейчас я буду пересаживать ее. Я подготовила уже емкости. Пора, она очень хорошо выглядит. Вот видите, ну, потому что происходит, конечно, я подготовила вот такие кассеты и буду пересаживать в кассеты. Все это я делаю, конечно, очень просто. Я буду, конечно, помечать, чтобы знать какой-то сорт цветка. Вот эти хорошие такие. И вот таким образом я кассету буду складывать. Покажу поближе, чтобы было видно. Петуник, конечно, цветок капризный, но безумно красивый. Что ж поделать, требуются вот такие вот и жертвы не сходит все как положено вот таким образом я буду пересаживать но многие немногие тут есть один канал женщина говорит вот все показывают свои посадки зачем это надо я вот живу в деревне мне это не надо я э, считаю что это не обязательно можно все купить наверное да пожалуйста покупайте но вообще вся рассада периоду период ее реализацию будет очень дорогой. А это я знаю уже, что посадила. И много из того, что покупаешь, растет. И, и вырастает и не только лада. Таким образом я осуществила Отлично. пересадку питони которая у меня посажена была 5 февраля. 5 февраля из 25 штук, которые я посадила. Только 15 у меня в добром здравии, что говорится. И я еще сажала петунию. Следующий заход. <с arrive> Это у меня петония посажена была 14 февраля. 14 февраля. И вот такой у нее вид. 14 февраля. Неплохо выглядит такая. Ну, вся, вся поднялась. И, кстати, из всех а, семян, которые были посажены, все взошли. Тоже эта серия профессиональных семян. У меня еще есть питунья, которую я посадила 22 февраля. Это мне дала приятница. Она говорит, попробую какие-то там очень хорошие сорта она выписала. Ну, пока так тихо-тихо всходит эта питунья. То есть я хотела дать для сравнения и показать вам, как сходит петунья, как зашла, как она развивается в зависимости от того, когда она посажена. Посажена она в три захода. То есть получается 5 февраля. 14 февраля и 22 февраля. Будем надеяться, что все это приживется и будет хорошо цвести. Я по поводу профессиональных семян что-то... В этом году у меня расстройство по этому поводу. Ну что, будем сажать и будем ждать, что наша петуня, которая осталась здесь живых, будет здравствовать. Ну, грунт, какой я использовала здесь, вот если вы видите, тут вермикулит у меня для пересадки. Обычный садовый грунт и покупной грунт для томатов. Все, скажем так, как обычно. Вот так выглядит земля. Су ее пометила по сортам, таким образом. Видите, промаркировала, чтобы было ясно. И у меня все записано в тетради, какие-то сорта. Что ж, сажайте питонию. Хочу показать вам, как выглядит моя петуня после пересадки. Я ее посадила по кассетам, я вам сейчас только показала вам. И через неделю, через неделю она, смотрите, какая хорошенькая стоит и уже подросла, потому что она отдельно взяла каждый свою очередь. петунья. Выглядит просто замечательно, я считаю. И все-таки это после подкормки удобрениями специальное удобрение. Я делала видео про пеларгонию. В данном случае я делаю видео про петунью. А это удобрение специализированное для петуней и для пеларгоний. И вот как оно эффективно подействовало на мои рассадные горшочки с петунией. Посмотрите, какая она хорошенькая, такая добротная. Это вот я сейчас. Эти я буду обязательно пересаживать в они уже подросли, были мелкие. И вот это буквально неделя и подкормка так много дала. Я очень рада. Рассада выглядит замечательно. Конечно, я буду делать перевалку уже в постоянную большую посуду. Сейчас я просто ей даю возможность подрасти. И в конечном итоге я посажу ее в постоянное место, в большую емкость. И будет она расти уже вольготно на улице. Видите, какая она красавица, как хорошо выглядит. Я считаю, что очень неплохое удобрение специально для пеларгонии и герании, которые я приобрела. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому!